Дорогие, сейчас хотела для вас записать видео. Мы идем такими, как сказать, такой, может быть, немножечко в тему разных энергий. Сейчас про энергию небесную, да, И я хочу назвать эту практику, эту медитацию встреча со своим небесным Отцом. Как я к этому отношусь? Вот существует очень много разных религий, конфессий. Да, там индуизм и, <coughs>, буддизм, христианство, католичество, ну тоже относится к христианству, да, ислам, а, и, иудаизм, вот то, что такое самое, наверное, массовое, да, у нас. Ну и также различные боги там, а, в древнем Египте, в древней Греции, а, а, в древней Руси. Разные конфессии, для чего я хотела это сказать, для того, чтобы эта медитация, хоть она у нас, я ее хочу назвать встречей с Небесным Отцом, она не означает вот что-то конкретное, да? какую-то определенную религию. У каждого это будет свое, и более того, это будет такое интересное путешествие, да? вот кого вы там встретите. То есть это интерес, интрига, любопытство и вообще позволение соединиться а, с такими вот высшими силами и наполниться и вы сами почувствуете, во-первых, это энергии и потом поймете вот для чего ее можно использовать, а ее абсолютно для всего можно использовать. И также вот я и к медитациям к каким-то градациям, системе вот так же... Как и к религиям, я отношусь, что не стоит ничего так конкретизировать, находить себе эгрегоров, да, но опять же это личное дело, да? то есть у, у кого есть какие-то веры, тот встретиться там со своим. Я имею в виду вот мою-мою вот позицию, для чего я перечислила вот эти вот все религии, чтобы было понятно. И также я отношусь к медитации, что можно четко делать э, какое-то только одно направление, да, а вот э, здесь я позволяю себе э, идти таким наивысшим, наверное, путем, может быть, более такие высокие, глубокие медитации, то, что вот про наполнение, про энергию, это считается такой более, э, э, как сказать, более для более практикующих, для сильных людей в то же время я верю, что каждый может, может стать Богом, <свят> и Будда нам, и, и Иисус, я думаю, и в исламе тоже есть, есть такое позволение, да, и мы уже по образу и подобию созданы божественные такие. И поэтому эта медитация, но ну, ни в коем случае не про какую-то узость, а наоборот, про такой широкий взгляд. Вот, ну, мое название, оно такое вот личное, авторское. Я именно так вот хотела назвать эту медитацию для вас. Это как продолжение темы энергии Земли. То есть вот с энергией Земли мы уже познакомились, а теперь с небесной да, энергией. Ну, конечно, тоже хочу упомянуть, как ее можно использовать. Вы знаете, ее использовать можно как угодно. Для чего нам нужна небесная энергия? вообще медитация на получение энергии это если есть какая-то система да по медитациям то сейчас считается что медитация по получению энергии ну, вот в йоге например это уже достаточно высокий духовный уровень да. самые простые даже не знаю что к самым простым расслабление релаксация до да, относятся или просто концентрация как в школе да тоже отчасти это медитация дзен вот. в отдельном видео я может быть сделаю для начинающих какие-то вот такие обзоры какие медитации и практики да, небольшие вот на самом деле я а, не считаю что нужно а, знакомить знакомиться с разными системами я просто стараюсь вот все эти системы особенно вот про расслабление про принятие про внимание на какой-то точке части тела я обязательно в начале медитации всегда даю всем да и поэтому я не считаю что нужно специально это рассказывать но с другой стороны почему бы нет кому-то возможно это будет полезно расскажу в целом у меня вот такое понятие что можно все и сразу тем более вот в наше время и поэтому я даю такие медитации но действительно если у кого-то не получается вот значит ничего в этом такого нет можно сделать какую-то медитацию попроще и на моем канале и где-то я буду добавлять что для продвинутого уровня но это совершенно не означает, попробовать-то мы всегда можем. Вот, я записывала уже пару раз, но один раз вот я в потоке как бы сочинила, прошла сама по этой медитации, к сожалению, запись не воспринял мой телефон, я с вами делюсь так, как есть. Вот, и еще история, у меня можно влоги уже называть истории про мой телефон. Вот, сегодня... Он у меня, я думала, что сломался в такой вообще не очень хороший момент, когда я вызвала такси, а такси у нас а, сразу оплачивается карты, семейный тариф. И я не посмотрела номер такси, выключила, потому что руки мерзли, я стояла на улице после стоматолога, думала на метро ехать, но потом отказалась, решила себе позаботиться, час пик был. И, короче, вот я стою на этой улице, телефон не работает. Я села благополучно в такси, даже к людям обращалась. Сыну там мужчина дал мне телефон позвонить, но сын не ответил, потому что сын мог бы номер такси. У, у нас как бы общая система, там все видно. А женщина, кстати, я к ней обратилась, она так испугалась и отошла от меня, отвернулась. А мужчина, знаете, что сказал? Я ему что-то ля, -ля, -ля, -ля, -ля, -ля, ля но я, конечно, в такой тревоге. «Сын, телефон свой показывает, такси». А он мне говорит, что надо делать, представляете? Я говорю, позвоните, я ему диктую, прям вот мы позвонили, и потом я смотрю, это такси едет, я к нему кидаюсь, ну я к двум такси кинулась, один не туда ехал, вот, а другой ко мне. Так что все в порядке, вот к чему я говорю, я села в такси, о чем я пожалела, но я подумала, телефон сломался, на самом деле он просто перезагружался почему-то. Подумала о трех медитациях об энергии Земли, которые я записала, вот и что они пропадут. Только одну я переслала на почту. Представляете? Вот о чем я подумала. Ах, вот и я поняла, что действительно для меня это большая ценность. Даже не фотографии я пожалела, а не какие-то контакты. Там контакты я, кстати, давно уже не жалею. Я считаю, все, кому нужно, меня найдут. Вот, то есть мне состояние, конечно, такое вот уже менее тревожности по отношению к чему-то такому мирскому. Вот, ну, лишний раз себя проверила. А медитации записаны в потоке. И сейчас волнуюсь, вот когда пойдет медитация, сейчас я прерываю маленькие видео, записываю, чтобы телефон сохранял, чтобы сохранили. Но тут, наверное, мне надо обратиться к своему небесному отцу, чтобы он мне помог. Вот, что касается этого названия «Небесный Отец», это совершенно не означает, что это какая-то конкретная конфессия. Просто мне пришлось такое название. Вот. А кого вы там встретите, здесь уже будет ваше такое интересное путешествие. То есть эта медитация с такой, с такой интригой, с таким интересом. Это как путешествие. Вот почему я сразу не выложила те три медитации которые в один день я создала они немножко разные про энергию земли я хотела там немножечко подправить шумы сама пока я не научилась вот, но ну я планирую это сделать. Это то, что я признаю свою энергетику, что она важна, это не значит, что я не хочу технически развиваться, потихонечку буду. Еще хочу научиться музыку сама записывать для медитации. Вроде бы это не так сложно. Вот, буду пробовать. А, вот как у меня было открытие. Я обратилась к знакомому, и он мне убрал эти шумы, но на самом деле они все равно чуть-чуть остались, не так, как я хотела, но настолько изменилась какая-то энергетика моего голоса, там четыре варианта он мне дал, вот вообще нет, то все так чисто, все как в студии, но это не мой голос. Только в одном, в одном каком-то месте он был такой похож, но я не могу слушать. Я поняла, что вот уникальность моих медитаций, пусть там не идеально технических, они именно вот э, в моем таком потоке, в принципе это, ну вот как как дар или как талант тоже можно использовать, как бы воспринимать. И когда я послушала вот эти чистые записи, я даже к себе стала по-другому относиться, поняла эту ценность. Вот. И иногда я что-то записываю, мне не нравится, я удаляю, я, я сама чувствую, то есть сама тоже слушаю, как и вы. Вот. И сейчас я, мы делаем с вами медитацию, она делается сидя. Ну... Я в любом случае запишу еще раз, если не получится. Мне очень хочется с вами ее поделиться. Я буду записывать столько раз, сколько нужно. Ну, значит, для чего-то мне это нужно. Может быть, я когда делаю, я сама, во-первых, наполняюсь энергией, во-вторых, тоже могу новый опыт получать, да, вот по восприятию этой небесной энергии. И как в предыдущем видео, может быть, вы захотите узнать, для чего же нужна эта небесная энергия, да для чего угодно, вы просто будете наполнены. Но прежде всего, вот если брать такой мостик от земной энергии до небесной, как я понимаю, да, я все рассказываю от себя. Вот земная энергия, она помогает исполнить цели, помогает исполнить материальные желания, как-то сосредоточиться, начать заниматься чем-то, начать не только да, воздушные замки и какие-то программы строить, да, вот на энергии такого воздуха. А земля, это земная энергия, она заземляет и начинает дело делать. Дело делать, конечно, это как масло-масляное, я Ну вот начинает деятельность какую-то, такую настоящую уже, настоящую. То есть человек никогда только планирует, как он будет ходить в новых кроссовках. Вот он пойдет направо или налево, или он пробежится, а он конкретно уже пошел в этих кроссовках. Вот чем отличается помощь энергии Земли. Для чего же нужна энергия небесная? Да просто в тот момент, когда уже часто чего-то добился, может быть, люди параллельно да, задаются какими-то вопросами о предназначении, какая-то такая потерянность бывает, что не у кого спросить, просто не у кого. Ну, может быть, у кого-то действительно есть какие-то духовники, да у кого-то нет… И не хочется что-то рассказывать и открывать близким, поскольку это настолько интимно. И вот в такие моменты, ну и, и просто для всего, просто для наполненности, для ощущения счастья, полноты жизни, конечно, эту энергию тоже можно использовать. И для того, чтобы открывать в себе ну, что-то вот такое истинное и какую-то интуицию, да, для того, чтобы больше понимать. Угу. Это не то, что про какие-то высокие цели, нет, это для, наверное, целей внутриличностных, для личностного роста и для духовного роста. Да? Вот здесь она очень поможет. Естественно, когда мы личностно растем и духовно растем, мы в жизни можем гораздо больше делать. Для себя. Для себя. Не забывайте об этом, это самое важное. Итак, делаем сидя, садимся удобненько и перед этим обязательно... Нужно потянуться вверх желательно, потянуться там назад, то есть немножечко вперед спинку прогнуть, позвоночник свой разработать, шейное дело очень аккуратно в стороны. Я так полностью не показываю, у меня здесь стена, но я так делала. Посмотреть в сторонку, можно полукруг сделать спокойно, вперед-назад не надо, чтобы голова не кружилась. Пострелять глазками, как в фильме про Золушку старым, да? Приготовиться, сесть удобненько. Можно что-то мягенькое для ручьего приготовить. Здесь сложность в том, и вся магия в том, наверное, что вот должна быть эта сложность, что мы сидим ни на что не облокачиваемся и выравниваем свой позвоночник. И в процессе медитации вы увидите волшебство. Стопы ставим аккуратно, как на полную стопу, как вам удобно. Мне иногда удобно, что вот косолаплю я как-то, не более устойчивы. Можно коленочки соединить, как вам удобно. Здесь вот только на себя полагайтесь И делайте спокойный вдох, и вы да, попила, потому что я уже целый час разговариваю. Как я говорю, не с первого раза все записывается. Поэтому вы не думайте, что мне это прям вот... Легко, мне легко, у меня идет поток, но все-таки для видео нужно какой-то какой труд приложить. Ну, это, конечно, творчество, когда творчество не получается с первого раза. вот. И теперь почувствуйте свой позвоночник. Постарайтесь, чтобы он был прямой, почувствуйте, как вы тянетесь вверх макушкой, и он выпрямляется, в процессе медитации вы почувствуете, как он совсем выпрямился. Вот. обратите внимание на ваши руки поза желательно прямая вы ручки можете ладошками вверх положить можете их положить на бедра на вашем на верхнюю поверхность бедер может быть рядом ручки кому-то может быть ладошками вниз нравится вот или вот такой знак сделаете угу. И у кого вы чувствуете совсем не расслабляется вот по ощущениям можно взять что-то мягенькое да вот даже можно взять такую подушечку не обязательно две вещи можно одну и вот так вот ручки положить вместе с подушкой и почувствовать свое тело самое важное мы сейчас обращаем внимание на позвоночник насколько он прямой вы можете даже чувствовать где вот он искривленный подбородок должен быть у вас ровный ни вверх ни вниз чтобы макушечкой тянемся вверх можно взять подушечку обычную вашу мягкую подушечку также ну или такой поменьше как у меня также положить ее на коленях и благодаря этому знаете вот как какая-то такая устойчивость появляется вот, я кладу ручки сверху, мне так удобно ладонями. Вот, опять же, можно в любой момент руки просто опустить по бокам. И делаем спокойный вдох-выдох. И проходим от своих пяточек, от стоп, через ноги. Как бы осматриваем свое тело, как будто невидимым взором смотрим свое тело. Вверх, по бедрам, через таз. Осматриваем все, ощупываем взором. Смотрим, может быть, кто-то глубоко смотрит на процесс: Животик, грудь, все. Пробежались по всему телу своим взглядом, внутренним, руки, конечности, шея, голова. По желанию глаза можно уже закрывать ослабляем свою челюсть и оставляем внимание на позвоночнике насколько он сейчас прямой и макушечкой тянемся вверх я принимаю себя таким какой я сейчас есть представляете как в районе макушки, темечки, такого родничка, когда в детстве у нас был большой родничок. У нас вот здесь вот как будто бы расцветает цветочек. Цветочек у каждого свой, такого синеватого цвета, голубоватого, и этот цветочек волшебный. Ни на что не похоже, уникальный. У каждого он свой, большой или маленький. Представьте, как он распускается. Вот здесь вот этот цветочек. У кого-то как корона, а у кого-то даже лепесточки так разворачиваются и вдоль головы ложатся. И он распускается, и вы как бы начинаете дышать, дышать. Вот этим цветочком открываем возможность своей энергии сердца выходить и сейчас эта энергия у нас пойдет навстречу с нашим небесным отцом в прекрасное путешествие к небесам и ваш цветочек добавляется может быть какие-то пестики тычинки золотые может быть он знаете как вантанчик очень красивые какие-то блестки еще то есть он такой живой да Фонтанирует у каждого он свой индивидуальный. И сейчас мы представляем, а кому-то может быть надо это физически сделать у каждого свой уровень, что наши руки соединяются в ладонях. И вот здесь на уровне солнечного сплетения, да, как будто бы входят, у нас сейчас появятся внутренние руки, внутренние духовные руки. И на уровне солнечного сплетения они как бы погружаются вот в наше тело, вот в, в таком вот сложенном виде, ладошка к ладошке. А наши настоящие руки, они остаются лежать в спокойствии, да? И кто сейчас соединял руки, может снова почувствовать, как они успокаиваются. А внутренние руки, они сейчас соединяются с энергией нашего сердца, нашего кристалла души, да, вот у кого что, кто во что верит, наши с энергией нашей духовности как бы соединяются и открывают вверх поток, да, для встречи идет наша духовная энергия встречаться с энергией нашего Небесного Отца. То есть вы представляете, как эти внутренние руки через позвоночник внутри поднимаются и через ваш прекрасный цветочек они выходят вверх, наверху руки, а дальше тянется как свет вашего потока энергии. Он может быть такой еще тоненький, но он светлый. И ваши духовные руки уходят далеко медленно, в небо они тянутся и растут им очень легко может быть у кого-то очень быстрый темп именно потому что очень хотят соединиться с небесным светом вы делаете спокойный вдох и выдох и ваш небесный поток все ближе и ближе ваш поток Ваши духовности, ваши духовные руки, ваши а, руки сердечного потока. Кто считает это сердечный поток, он более розовый, поднимается вверх, легко и свободно, без преград. Все возможно, все выше и выше поднимается. И очень спокойно, вы не пропустите того момента, когда ваш поток соединится со светом небесным. Это как с центром земли соединяться, только здесь с центром небесным вы соединяетесь. И вы видите такой вот шарообразный, излучающий, как солнышко, только более такого прохладного белоснежного цвета шар, и вы входите руками, и проходите, и оказываетесь в таком большом, неимоверно светлом пространстве. Может быть, у вас под ногами облака, и этот бесконечный белый свет – И в этом пространстве вы чувствуете себя очень спокойно и хорошо. И кому это удобно, вы можете себя представить в теле, там, в таком духовном в вашем теле, может быть, полупрозрачно. И вы наблюдаете, как медленно-медленно из этого света, как к вам приближается ваш Небесный Отец. Свет отходит из него еще больше. Как бы из разных сторон его сердца или из разных сторон вот его образа лучики распространяются. И такой просто на вас идет свет. И вы соединяетесь с этим светом, протягивая свои ладошки вперед соединяясь ладошками вашими духовными с ладонями своего небесного отца он может быть бестелесный как ангел с крылышками может быть какое угодно мужском или женском обличии. и вы чувствуете если вы не видите физически ладони вы просто чувствуете эти прикосновения вы соединились ладошками и просто наслаждаетесь этим моментом. И чувствуете, как через эти ладошки к вам поступает новая небесная сила, энергия ни с чем не сравнимая. Это такая чистота, может быть, это и любовь тоже. Но это совершенно новое ощущение, такой чистой-чистой энергии, ничем не запятнанной. И вы просто наполняетесь через эти ладони, ладонь к ладони, соединяя ваши души. Делайте спокойный вдох и выдох. И здесь... Вы можете мысленно, через глаза, через ощущения разговаривать и слышать ответы. Не нужно произносить вслух слова. Просто мысленно можно задавать вопрос. Или послушать, что вам говорит ваш небесный отец. А может быть просто наслаждаться, наслаждаться этим единством. Может быть, все вопросы у вас сейчас отпали, и понимаете, что это все не так важно. Вы просто дышите этой высшей чистотой, высшим светом небесным. И наполняетесь, наполняетесь светом. Вы спокойно дышите. И наполняетесь этим светом. И когда вы будете готовы, вы можете отсоединить ваши ладони и сложить их вместе. Как бы сохраняет энергию для себя. И в знак благодарности, если кому-то хочется поблагодарить, что-то передать через глаза, Через мысленное послание. В этом пространстве все ваши мысли слышны. Не нужно специально много говорить. Можно просто чувствовать. И вы постепенно уходите из этого белого пространства назад. Выходите из этого светлого, сияющего шара. И очень спокойно ваши духовные руки начинают опускаться, и вы чувствуете, как ваш поток стал шире и стал более таким ярким и наполненным светом. Может быть, прибавилось еще голубое немножечко свечение или более белое стало. То есть сам поток стал намного-намного шире, ваши духовные руки... Очень медленно-медленно здесь никуда они не торопятся, они просто наслаждаются своим новым состоянием и опускаются, опускается постепенно. Ваша энергия опускается обратно ваше пространство через ваш цветочек на вашей макушке, опускается. В середину вашей груди, вот ваши руки. И здесь они останавливаются, и вы чувствуете эту энергию. Ваш цветочек спокойно закрывается, оберегая вас. И в любой момент он может открыться для принятия каких-то новых свежих вибраций или кому-то поделиться, с кем-то поделиться вашими вибрациями. И вы чувствуете, как ваши духовные руки открываются и выпускают новую обновленную энергию в виде такого переполненного, светлого, сияющего шара который распространяется как солнышко по всему вашему телу и становится тепло и даже кому-то жарко. И вы спокойно дышите и чувствуете, как ваше тело расслаблено, ног вы почти не чувствуете, рук не чувствуете, позвоночник прямой. И как вам легко сейчас сидеть, несмотря на то, что, может быть, кто-то устал. Вы чувствуете, как лучики этой энергии небесной доходят в каждый уголок, в каждую клеточку вашего тела. И вы чувствуете себя наполненным и спокойным. Почувствуйте ваше тело с новой энергией с небесной энергии, Сделайте последовательно три вдоха и три выдоха. Вдох следует за выдохом, а выдох за вдохом. И можно спокойно шевелить кончиками пальцев рук или ног, может быть, приоткрыть глаза, почувствовать вот свое состояние, и при этом состоянии, может быть, даже телесность, она немножечко больше стала тела, как будто бы шире, да, расширяются именно эфирные тела, такие духовные тела, другое совершенно состояние, да, состояние, это и есть состояние с такой небесной энергией в этом состоянии конечно можно об истинных целях, об истинных желаниях а здесь много сил появляется для того чтобы кому-то помогать для кого-то да? у кого есть какая-то ответственность за других людей, тоже очень эта энергия будет большой-большой помощью для вас. И мне удалось записать все кусочками, сейчас соединю для вас, сделаю дорогие. Очень вас люблю. Благодарю, что вы есть, дорогие мои подписчики, дорогие мои друзья, близкие, дорогие прекрасные мастера, прекрасные духовные люди. Необыкновенные, великие люди, да, которые слушают меня, подписанные или без подписки. Я вас очень люблю и передаю вот такую любовь от моего сердца. Открываю свой сердечный цветочек и соединяясь с вами тоже своими ладошками. И Передаю вам свою любовь и свой цвет. Я благодарю за эту возможность. И благодарю YouTube тоже, который дает возможность нам с вами быть вместе. Благодарю вас, люблю. И до новых встреч на моем канале. Юлия Сагайтис. Кому понравилось, наверное, поставьте лайк, если вам хочется.